Давай два-три раза включай. Может заблокировано? Да, да, да. Скорее. Раньше было так? Ну, сейчас она просто поступит. На том газ делаем, да, давай газ не то. Газай на моей машине? А дай что? Газай на моей машине. <Jana> Подожди, ага да? Все нормально, горит, да? А, видишь, этот? Просто дай-ка себе посмотрю. А тебя не слушает, что ли? Дас не довязывают вообще. О, вот Джон. Так, у нее... Этот есть жидкость или Где очередь? Очередь. А, вот. А, не, не пусная, да, нормально. Просто поставим сейчас на белую диску, Чуть больше, 3 месяца стояние. Завелась не с первого раза. Не нормально из нее будет человек. Это уже однозначно. Так, и второй промежуточный этап. Чем мы сделали? Завели первым делом. Аккумулятор сдох, надо менять. Химчистку начали делать, потолок прошлись уже знакомым средством. Ковролин пропылесосили хорошенько. Так. В дальнейшем поднимем фары, попробуем снять эту окантовку фар, чтобы красный цвет покрасить. Дальше поставим вот эти диски белые и Чё, и короче закончим химчистку сегодня перекинем диски и все и покажем порта. Под воду налили Не надо, ничего страшного. Вот три сцепление аккуратно, чтобы не заглохло. Едем на мойку сейчас поздновато уже ну в принципе еще один секрет фотографии нужно делать вот такое вот время между волком и собакой то есть когда еще а, не ночь но уже и не день самые четкие фотки получаются вот всем рекомендую проверенный способ надо фотографии делать в такое сумеречное время самые бомбовские получаются надеюсь что успеем все-таки чуть-чуть нам чуть-чуть не рассчитали время Мойка близко. Ну, в принципе, здесь еще под лампу поставим. Вообще бомбовский будет. Банда Приехали на мойку. Предпоследний шаг. Себя не будете оставлять? Тоже хороший. же а Почем купили его вы? Да, 4500 А купили почем? Ну, два ушло Две, да? Да, Ну, это хорошая цена Отличная Вот, Mercedes, класс А Который обошелся человеку 2000 Ну, и оформили эту машину Поэтому, а так Так она обошлась 1800 и Из Германии пригнали Плюс 200 евро на оформление Один рыжик есть Это не кровь, это краска Одни рыжики есть, в остальном хорошая, ровненькая машина вот вот. Но эта цена, конечно, не рыночная, это для нас такая цена Для европейцев, для буржуев Они покупают у нас Потому что сами не умеют Делать, выбирать, ухаживать Смотрите какое место Огромное сзади Вообще офигеть, я сам в шоке Вот Mercedes класс А 2000 2001 год Хорошая машина Классик плохо, а так все хорошо Здесь, наверное, нет такого места, где. А, нет. Не такие вещи нельзя говорить. Такие так вещи мы не знаем. Ну, Что нет. ты говоришь? Диски Итак, белые. Часы Let's go. Не, ребят, если я хоть немного разбираюсь в перекупке, эта машина просто улетит, оторвут ее. После того, как мы ее помыли, получился шикарный вид. Когда вот она была грязная, как-то этот мат не смотрелся. А после того, как помыли, совсем другое дело стало. У нее появился такой глубокий какой-то цвет черный и в то же время матовый. Короче, все четко. У машинки километраж оригинальный. Это прям по мотору чувствуется. Она отрывает, она копает под себя. То есть это, даже можно сказать, очень удачный проект. Ну, не буду, не буду вперед забегать, но я еще раз говорю, привык своей интуиции доверять в меру. Ну вот, если она меня не подводит, то мы ну, с нее поймаем неплохо. Теперьшний бенефис, то есть теперешняя выгода с машиной это 500 евро. Вот, с нее, я думаю, по рублю каждый поймаем. Надеюсь.